Летом 1937 года я со всем молодым парнем работал на кировском заводе. Как-то загорелся там склад с краской, меня и близко там не было. В этот день я должен был выйти в ночную смену. Но выйти не пришлось, взяли меня почти у самой проходной и посадили в черный воронок. Привезли куда-то и посадили без всяких объяснений в камеру. Утром вызвали на допрос. По вопросам следователя я понял, что против меня есть донос, будто я замышлял этот поджог, о чьей я уже догадался. Был там у нас один тип, который все приставал к моей девушке, и я однажды после работы его немножко побил. Теперь он и решил отыграться. Я все отрицаю, следователь злится, тем более, что фактов против меня у него нет. Вдруг у него зазвонил телефон, судя по всему, его вызвало куда-то начальство, он говорит охраннику. Отведи этого сукиного сына в пустую камеру, мы с ним через час разговор продолжим. Может, за это время к нему память вернется. Охранник молча провел меня по коридору, потом по лестнице открыл своим ключом дверь и втолкнул в камеру. Там на нарах сидел какой-то мужик и что-то писал. Зарешеченное окно в камере было замазано белой краской, я не видел, куда оно выходит, но за окном вдруг раздался протяжный пароходный гудок, а затем музыка с проплывавшего по реке парохода. Тогда я сообразил, что нахожусь, скорее всего, в крестах, что как раз на берегу Невы. И до того мне стало тошно. Всего пару дней назад я с девушкой был на экскурсии и плыл мимо этого места на таком же пароходе, может, на том же самом, чей гудок я услышал. А теперь, кто знает, когда я отсюда выйду. Такая меня взяла тоска, что сжалось сердце, и в ту же секунду я почувствовал, что теряю сознание. В глазах потемнело, пошатнувшись, я инстинктивно вскинул руки, чтобы за что-нибудь ухватиться, и когда в глазах снова посветлело, обнаружил, что стою на берегу Невы и держусь за парапет. Паспорт тоже остался у следователя и тут я вспомнил, что совершенно машинально запомнил номер его телефона, когда в ответ на чей-то звонок он сказал, чтобы ему звонили по этому номеру тогда дома у нас естественно телефона не было, и я поднялся к своей соседке, матери одного из ведущих инженеров нашего завода. У них такая же квартира была отдельной, и был телефон, когда ответил уже знакомый голос, я назвал себя и спросил, когда мне вернул документы. Следователь спросил, ты откуда звонишь? Я объяснил, в общем, читай что угодно, и ни в коем случае не вешай трубку. И не вздумай убегать, все равно найдем. На этот раз приехала легковая машина вроде МК, но иностранного производства. Кроме шофера и следователя, в ней сидел еще какой-то парень в штатском. «Когда следователь зашел за мной, он оставался в машине, как же ты убежал?» — спросил он. «Я сказал, что никуда не убегал, и рассказал, как все было». «Знаю», — сказал следователь. Твой сокамерник подтвердил, что ты вошел к нему в камеру, и сразу же куда-то исчез уже на лестнице, он задержал меня и сказал, вот что парень, похоже, ты в этом деле чист, раз сам мне позвонил, а не рванул когти. Посадить я тебя не могу, вдруг ты снова такой финт выкинешь, отпустить просто так тоже не могу, поскольку ты проходишь по делу. Твое счастье, что я тебя оприходовать не успел, так что пусть тобой ученые мужи занимаются». Только запомни о случившемся никому ни слова, ни полслова. Отвечай только на то, что будут спрашивать, скорее на воле будешь, и прямо из дома меня отвезли». Тихушку. Действительно, об этом случае вопросы никто не задавал, но все равно продержали меня почти неделю, а за это время нашли и поджигателя того самого мужика, который на меня написал донос. Следователь решил им заинтересоваться и выяснил, что он продавал эту краску налево, а на завод привозил бочки с водой. Подобный случай был единственным в моей жизни, больше никогда ничего подобного со мной не происходило. Но я слышал во время войны очень похожий случай, когда молодой новобранец во время артобстрела на глазах товарищей исчез из землянки, а потом, как выяснилось, оказался в этот же день дома в Ташкенте Я рассказывал об этом случае нескольким ученым, но, кажется, никто не поверил. Хочется знать, есть ли еще достоверные подобные случаи и как их можно объяснить.